Привет, друзья! Вот он, закат декабрьский. Сегодня 27... Прости, совершенно заговорилась, разволновалась немножко. Сегодня 27 февраля. Так чудесно, что солнышко у нас, природа живет, несмотря ни на что, что творится сейчас на Украине. Я очень переживаю за Киев, за украинцев. Мне хочется мило, чтобы все было хорошо. но что ж тут хорошего? Путинская фонта напала вероломно на Украину. Даже не вероломно, а просто, я не знаю, убийственная, предательская, братская война. Впервые в истории она останется на все века, на все время. Боже, Боже мой, сохрани и спаси украинский народ. И сейчас Украина сражается за всех, за весь мир. За россиян, которые выходят на улицы, которые протестуют против войны. Не знаю даже, не понимаю, что происходит. Но все равно сегодняшний закат, он прекрасен. Он дарит нам жизнь, надежду, люди. Берегите себя всем предателям, всем людям, которые взяли автоматы, ружья и всякие другие сегодняшние технические устройства и идут убивать народ, который мирно спал 24 февраля 2022 года и начал обстрел. Конечно, люди не виноваты. Путинская, путинская политика привела к войне на Украине. Но нельзя, нельзя украинцев сравнять с нищим. Жизнь, она ведь жизнь украинцы были и есть. Слава Украине! Героям слава!